Всем привет! Если вы думали, что камеры видеонаблюдения предназначены для охраны и слежки за людьми, то вы точно ошибались. И в сегодняшней подборке я предлагаю вам взглянуть на самые безумные случаи, которые удалось заснять на камеры наружнего наблюдения. Просто понаблюдайте за женщиной в длинной юбке. У меня только один вопрос, что еще может туда влезть? Когда украл телефон, но потом заметил, что тебя снимает камера. Он даже получил благодарность. Вот так, наверное, и началась пандемия. Курьер так сильно спешил за заказом, что забыл, в какую сторону открывается дверь. А этот парень, наверное, его родственник. Этому парню сильно повезло, что рядом оказались его друзья. Тот случай, когда решил ограбить магазин, но сам оказался в ловушке. Теперь я буду ходить по магазинам только так. Но если серьезно, как вообще такое возможно? А этот случай был снят в Японии. Оказывается, у кошек есть шестое чувство, которое заранее позволило им почувствовать землетрясение. Землетрясение в Непале было настолько сильным, что вызвало эффект цунами в бассейне. У парня были подозрения, что он живет не один, и его опасения были не напрасны. После установки и просмотра записи на камере видеонаблюдения, он увидел, как с потолка спускается женщина, которая ведет себя как дома, пока его нет. Бывают такие моменты, когда кто-то совершает что-то крутое, но этого никто не видит. Но только не в этом случае. Камере наблюдения в школьном спортзале удалось заснять уборщика, которому точно нужно участвовать в лиге НБА. Эта женщина в течение 10 минут собирала листья в мешок, прежде чем поняла, что он порван. Оказывается, не только люди радуются первому снегу. Охранной камере на доме удалось заснять, как мимо проходящий медвежонок играет со снегом. Все знают, что кошки не любят воду, но кто бы мог подумать, что они пользуются этим в корыстных целях. Вот для чего таксистам нужен видеорегистратор в салоне. Эта женщина даже не постеснялась камеры и забрала все чаевые водителя. Собаки действительно умные животные, и чтобы не сидеть под дверью, они научились пользоваться звонком. Черные кошки всегда были символом мистики, вот прямое доказательство этого. Но если серьезно, то из-за плохого качества записи, эта кошка просто сливается на фоне тропинки. Эти парни немного не подрасчитали, что стеклянная дверь не помещается в лифт, но зачем было на нем ехать? А этот парень решил ограбить ресторан, но испугался собственного отражения в большом зеркале. Канадские гуси очень дружелюбные создания, к которым лучше не стоит подходить. Но эта женщина явно не поняла сарказма. В следующий раз она точно будет держать этот бочонок крепче. Это видео удалось заснять в камере наблюдения возле католической школы. В дерево ударило молния с такой силой, что оно практически разлетелось полностью. Или может быть это не молния, а просто школьники балуются с пиротехникой. Подождите, у меня вопрос, как поезд может ехать по асфальтной дороге? Многие пользователи интернета решили, что это фейковое видео. Но оказалось, что это никакой не монтаж, просто в боку есть такие железнодорожные пути, которые практически не видно, тем более издалека. Что здесь может быть не так? Просто девушка неправильно танцует перед камерой и парень это доказал. Это я в детстве, когда первый раз увидел Смакдаун. Шансы, что ваш код когда-нибудь станет покемоном, практически равны нулю, но все же не стоит опускать руки. Если вы забыли маску дома, всегда есть запасной вариант. Зачем взламывать ворота, когда их можно просто украсть? Вот почему всегда нужно смотреть под ноги. Жизненный урок через 3, 2, 1. Этот приятель, наверное, первый раз решил ограбить магазин и так переволновался, что потерял не только пистолет, но и штаны. А вот еще одно неудачное ограбление. Парень так сильно испугался защитных щитов, что забыл в какую сторону открывается дверь. Это именно тот случай, когда с другом работаешь на одной работе. Эта женщина явно впервые приехала на заправку без мужа. А вот еще один несостоявшийся воришка. Кто-нибудь переделайте им пожалуйста эту лестницу, а то они точно на ней убьются. Если ваша подруга такая же красивая как и вы, это всегда можно исправить. Этот случай произошел в Турции. Когда хозяин закрывал магазин, прохожий похлопал его по плечу. Обернувшись, мужчина заметил проезжающий грузовик, у которого открылись задние двери и ему чудом удалось избежать серьезной травмы. Мужчина утверждает, что это был его ангел-хранитель, но как по мне это просто совпадение. А как вы думаете? Пишите свои ответы в комментариях. А на этом у меня все.